А шестая, двигатель BDW. Будем снимать вакуумный насос, так как из-под него подтекает масло. Вакуумный насос, вот он находится. Здесь стоит он стоит на трех болтиках Torx. Вот они. Раз. Два. Там ниже третья. Берется бита Т-30. Торкс. Шестилучевая звездочка в простонародье. Снимаем этот шланг. И вперед за Так, снимаем шланг с вакуумника. Дали шланг. Вот да и все одновременно посрывай. Угу. Чуть выдай. Угу, чтобы потом нам его, так сказать, расколок. По-другому. Все поступили. Равномерно наснимать. Ну, да. а, все. Так, аккуратно, что ничего не упало. Имеем вот с масла еще чуть-чуть. И мимо такой вид. Комитет. Так, уберем грязюку. Лишь было ее не натрясти эту грязюку. Остатки старого герметика надо будет зачистить перед тем как ставить Но... так разобрали вакуумный насос по причине того что подтекало масло вот здесь сейчас будем сажать на наш дружеский герметик вот крышечка Таким образом... Yeah.